Всем привет на Зона Гейм и смотрите в этом выпуске. Смотрите в этом выпуске. Я это уже сказал. Что ты сказал? Смотрите в этом выпуске. А зачем ты это сказал? Это же моя работа. Ну сказал и сказал. Ну и что мне теперь делать? Говори, что будет в выпуске. Да. Короче, в выпуске будет про арену. Ай, все настроение испортил. Ну, сорян. Да пошел ты. Игра Crash Bandicoot пошла на дно. Разработчики в социальной сети опубликовали пост о прекращении поддержки своей игры и вместе с этим уже отключили возможность сделать внутриигровые покупки. Те, кто еще не успел использовать свои накопленные фиолетовые кристаллы, у вас есть время этим заняться до 16 февраля 2023 года, потому как после этой даты от игры останется одно название. Отличное видео, с меня пельмени плюс лайк. Пельмешки-то я люблю, но что у тебя с аватаркой? Не брат ли ты мне? А чё там по Assassin's Creed Mobile? Сейчас расскажу геймплей Assassin's Creed Jade просочился в интернет. Отснятый материал просочился на Reddit и, похоже, относится к ранней сборке. Игровой процесс, записанный на iPhone, содержит водяной знак с надписью «Это ранняя версия игры» и не отражает окончательное качество продукта. Просочившиеся кадры, похоже, взяты из вступительных обучающих разделов игры. На нем изображен персонаж, перепрыгивающий через участок Великой Китайской стены, в то время как деревня за ней подвергается нападению. На экране видны элементы управления, и в целом интерфейс схож с последней консольными версиями Assassin's Creed, Аналогичный дизайн миникарты с маркерами целями и с легкими тяжелыми атаками. Известный инсайдер Том Хендерсон и вовсе написал у себя в Твиттере о том, что мобильные игры теперь достигли уровня графики PlayStation 3 и Xbox 360, без сенсорных кнопок их легко принять за консольные игры, а его подписчики вовсе добавили, что производительность мобильных телефонов сравнима или даже превосходит производительность Xbox 360, а вы с ними согласны? С твоих видео узнаю все лучшее про мобильные игры, лак и подписка. Как неожиданно и приятно. Спасибо за лак. Самый топовый канал по мобильным играм. Так держать, продолжайте в том же духе, красавцы. Воу, какой посыл позитивной энергетики. Спасибо. Я же из Канады подали на разработчиков Fortnite в суд. Причиной является вызвание у их детей игровой зависимости, которая наносит ущерб. По мнению родителей, разработчики специально сделали игру Fortnite такой, чтобы вызвать у детей сильное привыкание. По их словам, Fortnite нанесла несовершеннолетним детям психологический, физический и финансовый ущерб. В пример приводят одного геймера, который наиграл 7781 час, а это 324 дня менее чем за два года. Также дет и без ведома старших тратили сотни долларов, но самое страшное: геймеры отказывались кушать, принимать душ, посылали на небо за звездочкой и все свое свободное время проводили в виртуальном мире. Родители просят от разработчиков возмещение ущерба. Как вам такая новость? Как по мне, нужно было просто взять этих детишек и ну просто с ними нормально поговорить. Зона Гейм, в чем ты делаешь монтаж видео? Это тяжело? Вы часто задаете нам подобные вопросы, поэтому показываем. Этот выпуск, как и многие другие, монтировался в программе Premiere Pro. На деле мы используем связку программ, но для ведения видеоблога достаточно одной. В ней мы отбираем для вас лучшие кадры, добавляем различные титры и изображения, а также нарезаем звук. Проще говоря, получаются свои, которые потом превращаются в один ролик. Нет, это вообще не сложно. Если вам интересна эта тема, могу посоветовать одну группу в Telegram, которая принадлежит очень талантливому человеку. У него свой продакшн и вместе с этим огромный багаж опыта, которым с радостью делится со всеми на своей странице. В частности, это будет полезно для тех, кто хочет развиваться в новом направлении, получить интересную профессию и впоследствии начать прилично зарабатывать, просто работая на удаленке. В этой группе вы не только научитесь видеомонтажу, что поспособствует прекрасному толчку к получению полезных навыков, но и на примере профессиональных работ, съемками которыми занимается команда автора, узнаете, какую технику использовать под разные задачи. Для красивых и информативных кадров а также узнайте о многих профессиональных секретах о которых многие умалчивают как правильно обработать материал грамотно все объединить и даже где разместить итоговые работы для привлечения первых клиентов возникнут вопросы напишите автору канала как вы знаете группы в telegram бесплатные поэтому добавляйте чтобы не потерять ссылка под видео и для удобства qr-код на экране вы сами удивитесь насколько все легко и интересно Зона гейм, расскажи про С Рейсер. Как будут новости, расскажу. Я же не могу их придумывать. Хочу попасть в видосик, ну пожалуйста. Ну все, ты попал. Последнее обновление Diablo Immortal под названием «Скрытое солнце» принесло в игру не только новый боевой пропуск. Добавили новую зону Storm Point, 5 новых адских боссов, которые помогут вам открыть кирпичную фабрику, и несколько, как они сами называют, адских трудностей. Испытания 4, 5, 6 уровни для самых храбрых воинов. Кроме того, станут доступны 5 новых драгоценных камней и косметический зимний набор. Вот про файтинг игруха прям выглядит очень уж хорошо. Да, игра будет крутая, сам очень жду. Напоминаю, у нас есть группа в Телеграм с разными вкладками под разные игры и группы ВКонтакте с радостью жду вас там. Аналог GTA для телефона получил легкую обновочку. В игре онлайн РП наступила зима. Улицы города накрыла снегом, и причем это реализовали не ради просто какой-то галочки, а подошли прям творчески. В снегу не только дороги, но и все деревья, крыши домов и даже образовались горки поверх мусорных контейнеров. Всем игрокам стали доступны зимние вещи и тематический транспорт. Обе тачки уже ждут своего часа, чтобы вы сели на них и с огромной скоростью прокатились по заснежным дорогам. Полноценное зимнее обновление с квестами все еще впереди, а представленные приятный бонус для поднятия праздничного духа. Будем пристально следить за онлайн-рп и посмотрим, что там разработчики добавят в предстоящем обновлении. К слову, онлайн-рп в этом году признали лучшим клоном GTA для мобильных устройств. Проект в стиле San Andreas и замахом GTA 5 онлайн получает в разы больше глобальных обновлений, чем оригинальная версия, что сильно привлекает новых игроков. Напоминаем, игра доступна для Android и скачать ее можно, установив лаунчер с официального сайта. Ссылочку, как всегда, оставим по под видео QR-код вывозим на экран, а если при регистрации вы выберете второй сервер Флорида и впишете промокод от нашего канала Зона Гейм, то в подарок получите 120 тысяч игровой валюты и суперкар Гелик. Перейдем к следующим новостям. Спасибо за контент! Интересно, а много ли времени уходит на сбор материала для ролика? Очень много. На один ролик с таким монтажом вообще может уйти два дня. Тестирование Арена Брекаут подошло к концу. Разработчики у себя в Facebook поблагодарили всех, кто принял участие в тестировании и выразили особую благодарность за обратную связь с предложениями и пожеланиями. Закрытое бета-тестирование заканчивается 23 декабря и все аккаунты игроков, в том числе и их данные, будут удалены. Также все те, кто принял участие в этом тестировании и примет участие в следующем, в течение первых 7 дней после запуска, получат ценные награды. Следующее закрытое бета-тестирование примерно запустится в середине февраля. 23 года поэтому если вы попытаетесь зайти в игру и не сможете то теперь знаете почему по словам разработчиков игра все еще не доведена до ума и все еще далека от качества к которому стремятся для любителей страшилок есть одноклассная игра, которую не стоит пропускать. Ее название – Мистер Мид 2 Побег из тюрьмы. Несмотря на то, что она вышла 5 месяцев назад, довели до ума ее только сейчас. За эти 5 месяцев улучшили графику, поработали над звуком и исправили все косяки, с которыми сталкивались первые игроки. Да даже добавили русский язык. О чем игра? Спустя мучительных долгих месяцев поисков, полиции таки удалось задержать очень кровавого и страшного маньяка Мистера Мита. Его приговорили к смертной казни и во время приговора что-то пошло не так убийца покинул место убаюкивания поэтому в тюрьме перекрыли все выходы чтобы эта гадина не смогла покинуть здание мы играем за девушку которая не менее интересная собственная история ей придется пройти через ад чтобы выбраться из этого здания в этом мы ей будем помогать а не помогать в этом нам будет сам мистер мид и различные твари игра нелинейная имеется аж 8 концовок вы сами выбираете комнаты и коридоры для побега но не все они они могут быть правильными и безопасными. Наконец-то Бог услышал у меня. Самый качественный канал по мобилкам. Желаю удачи в развитии канала, ребята. Приятно читать такие комментарии. Спасибо. Это были все самые интересные новости за прошедшую неделю. А если вам было мало, обязательно посмотрите предыдущие выпуски. Мы подбираем материалы так, чтобы они были актуальны долгое время и были не хуже компьютерных проектов. Не прощаемся, увидимся на корпоративе.